Мужики, всем привет! У многих сейчас возникнет вполне резонный вопрос, кто забыл этого школьника? Ребят, ответ лежит на поверхности. Я сегодня, так сказать, при паразе, потому что этот ролик стоит 70 тысяч рублей. И вы действительно сегодня увидите, как выглядит 70к в Counter-Strike. Это видео дорогое, и я вас просто попрошу сейчас каждого потратить секунду своего времени и просто поставить лайк. Ну вот, ну вот, серьезно, просто поставить на паузу. Давай сейчас мы вместе с тобой подождем и просто, блин, поставить лайк. Это не так сложно, но мне будет безумно приятно. Это видео поднимется в топ и оно хоть как-то отобьется тем, что на меня будут подписываться. Я вам сейчас все это дело буду показывать, действительно, как выглядит 70к в, в прошлом ролике мы с тобой делали контракт неуспешный, сегодня будет один контракт. У меня будет 10% на вп градиент 10% на огненный змей. В общем, на удачный исход у нас 20%. Это Абапа-градиент, и это Огненный Змей в качестве прямо с завода. В остальном, может выпасть либо Дух Огня, либо Пустынный Повстанец, либо Золотой Карп, и это будет не так хорошо. Пустынный Повстанец еще, может быть, пойдет, но Золотой Карп это будет совсем плохо. Вот. И а что я хочу сказать. На вот этот кон контракт конкретно потрачено 55 тысяч. На кейсы потрачены остальные 15 тысяч рублей. Мужики, начнем мы, наверное, с гидрокейса. Кстати, один гидрокейс стоит 1300 рублей. И вот сейчас перед этим открытием хочу вам сказать, у меня есть спонсор. И за эту интеграцию, за вот такую, блин, интеграцию, они заплатили 70 тысяч. За сегодня реально мне занесли 70 тысяч рублей. Я максимально перед вами открытый И ссылочка на этого спонсора будет находиться в прикрепе, конечно. И это сайт под названием Wildrop, который спонсирует абсолютно каждый мой ролик. И ребят, многие в комментах пи, ну не многие, блин, в комментах пишите по типа, сайту там скам еще что-то нет. Я его проверял с аккаунтов подписчиков. Мне выпадали градиенты, блин, тайного кейса. О каком скаме может идти речь? То есть с фейк-аккаунтов, да, по факту. На частной проверке мы окупались. И это реально крутой сайт, который может выдавать. Он новый, и у него есть потенциал и силы. И сейчас он на выдаче. Поэтому я действительно всем его советую. Ну, все-таки 70К занесли, как я могу сказать по-другому. Но на самом деле сайт действительно крутой. Мало того, давайте откроем кейс и продолжим демагогию. Самое офигенное, что на сайте есть кейс за 10 миллионов рублей. Просто представь, кейс за 10 мультов. И там также есть кейс за один лям. И есть кейс, который дается при пополнении от полмиллиона рублей. Ну просто прикинь. Ну типа, мне как минимум было бы интересно зайти и посмотреть, что в кейсе за 10 мультов лежит. Ну серьезно. И у вас, на секундочку, есть возможность получить столько. Как это сделать? Просто ну, вот 100к, Стакан такой, знаешь, с момента. Там есть барабан в котором можно выбить до 100 тысяч рублей. 150, ножи, перчатки, а, что там еще есть, сейчас вспомним. Случайно тайная, а, 75 тысяч, плюс 80% депо, это все есть в этом барабане. Вы можете покрыть его аж два раза. первые, когда вы первый раз заходите на сайт, у вас барабан доступен каждый день в течение 20 а, 48 часов. И промик-контракт. Просто это будет прикрепи, вводишь контракт и выводишь ножи из 100 тысяч. На самом деле, очень часто там падает ширп, и без мазита можно просто забрать два ширпа. Один раз крутите бесплатно, второй по промику, вот вам два ширпа треба. Просто изи abuse сайта. По факту оно реально так и работает. И плюс, кто все-таки захочет испытать свою удачу, открыть кейсы не вот здесь, в Counter-Strike, да, где с -ну мы сегодня не окупимся, а на вилдропе реально окупится, специальный промик 40% мазита. Которые они ведут только на мой канал. Промик-контракт, то все будет в прикрепе. И огромная просьба, просто перейдите на сайт и прокрутите барабан по моему промику. Ребят, 70 отказа за вот эту инту. Где, наверное, я не знаю... ой ой ой ой еман! демон, блин, ладно. Последнее время мои ролики не смотрят не так много народу, как хотелось бы. Я надеюсь, конечно, что это соберет, но... Просто, пожалуйста, перейдите и прокрутите барабан. Типа, заберете ширы, там не заберете, неважно. Просто поддержите, чтобы были еще панкейсы на моем канале. А команде Вилдроп отдельно спасибо за такую огромную денежную. ты э, знаю, не помощь, а возможно записать такой контент. Реально, вы смотрите. Потому что вилдроп занес. Ну, серьезно. Свои деньги мне было бы жалко на эту историю тратить. После полевых, кстати. А мы сейчас. Откроем все кейсы и после этого приступим к контракту. Это своеобразный разогрев. Ну, может быть, еще и что-то годное выпадет. Тайного мне не выпадало уже очень давно. С тем учетом, что раз, три раза уже в неделю я начал выпускать open OpenCase ролики. Конечно, благодаря ВДшке. Во многом исключительно. Потому что, ну, реально, так, запись идет, все, все хорошо. Ну, реально, они поддерживают. Они поддерживают прям как могут. Да даже как и не могут. Но огромные деньги тратят на... Мой вот этот контент с такой вот э, рекламой, поэтому, ребят, сайт реально крутой. Ну, типа, э, помимо того, что мне занесли, там подписчику АВП Градиент выпал с тайного, я открывал. Ну, не со своего аккаунта, причем я сам закидывал, я им не говорил АВП Градиент стайного, потому ну, что сайт вот такой, реально всем советую. Это сейчас не самый топовый, но один из тех сайтов, на котором можно открыть кейсы. Я реально советую. Кто хочет, не призываю, но прям советую. Вот такая вот нехитрая история. Давай-ка мы откроем... Не, хотел сказать фастом, но все-таки такое событие, контракт на 55 тысяч рублей. Если сегодня выпадает Огненный Змей, кстати, это будет шикарно, только в двух роликов. Но, опять же, я не трачусь, поэтому ладно. Но, блин, все-таки, если выпадет АВП Градиент или Огненный Змей, это будет вообще прямо окей, шикардосик. Единственное, мне не нравится почему-то очень темная вебка у меня. Ну, по-моему, по-моему, она очень темно. Я, кстати, подзагорел, отдохнул, да. Может, я, конечно, в этой идти не теряюсь. Всякое возможно. Но я, надеюсь, я не зря сегодня вот эту вот историю все надел. Так сказать, собрался в школу на уроки с АВП-градиентом за спиной. Осуждаю, если что, но ну, именно с контрастрайка Да, мы же о скинах с тобой говорим. Блин, на, на, за контракт переживаю. Вот кто не видел, тоже посмотрите, достаточно интересно. В прошлый раз а, мы делали, кстати, глок. Статряковский, Хорошо! Хорошо, после полевых. А, мы делали, собственно, контракты. Четыре штуки. А, три а, на огненный змей. То есть два этих... Скажите, я скажу. Две океанских пены один на дракон. Блин, нужно было вот на этот ролик засейвить и сделать. Но вот тот ролик почему-то не собрал лайков. Там вообще 100 мы потратили, либо еще и кейсы открыли. Но что-то не набираем. Ребят, вопрос. Вот реально, к вам вопрос. Вы смотрите... Да, это знаешь, как когда на улице выступает какой-то артист. Все посмотрят и сваливают. Ну, там как бы, да, надо чуть-чуть типнуть его. А меня просто можете типнуть, поставив лайк. Вы этого не делаете. Мне обидно. Реально, вот я типа снимаю, да, КС-ку, да, этот, спонсорские деньги, вся история. Ну, типа, ну даже не хочется после такого снимать. Потому что, ну, нет поддержки. Она есть, тысяча лайков стабильно, вам спасибо. Но этого мало, блин. На роликах от 15 тысяч просмотров собирается. Ну, типа, ну и тысяча лайков. Ну, ребят, вы серьезно. У меня же хорошая аудитория. Вы же, блин, вы же всю дорогу меня поддерживали. Давайте возобновим вот эту вот энергию былую и поставим лайк человеку. Оно того стоит, мужики. Кстати, с кейсов ничего не выпадает. Ну, неудивительно. Надеюсь, мы просто копим ману все-таки, чтобы... Сделать контракт, чтобы он зашел, самое главное, на нормальный скин. А, кстати, у нас было, а, по-моему, три хищных воды. Хищных воды. Вот елки палк, три а, воды и 3 гидрокейса. Или даже 5 вод и 3 гидрокейса. Вот этих вот кейсиков новых «Революция» у нас 25. 20 ключей есть, 5 поставлю на паузу, куплю. Многие видели ролики с Ченджером, да? Это не он. Здесь реально деньги. То есть, менеджеры я бы вам не показал вот такого. То есть, продать на другой площадке. Спокойно показав свой инвентарь и так далее. Ну, вот, пожалуйста. Ну, то есть, пожалуйста, ребята. Вот действительно мой инвент. Да, все, что тут сейчас на данный момент есть. Вот, пожалуйста. Ну, мужики. Нельзя будет обменять до 3 апреля 23 года. А! Я думал... Я думал, что ключи трейдабельные стали. Уже, уже, уже офигел. Кстати, у меня остались трейдабельные ключи. Я в них инвестировал, не знаю для чего, но надеюсь, что... Ну, потом за миллиарды-то мы их сольем. Дел ролик, кому интересно, тоже на канале все это есть. Дофига у меня этих трейдабельных ключей осталось. Фастом раз. Фастом два. И, мужики, фастом три. Нож, пожалуйста, хоть один в моей жизни но один выпадал, но он был дешевый. Ну, тут эмочка, кстати, на полевых. Так, ставлю на паузу, докупаю 5 ключей и продолжаем. Так, 5 э, ключей есть. Хотя бы калашик, даже, кстати, смотря прямо с завода, не знаю, купит ли он этот опенкейс или нет. Мы сегодня у нас все надежды на... Йос! Какая ты сочная. Что у нас, после полевых? Все сегодня после полевых. Ну, хотя бы АВП есть, хотя бы АВП. Она там 1000 рублей, правда, стоит, но она окупает кейс и ключ, самое что главное. Даже чуть-чуть сверху накидывает. Ну, давай! Да елки палки Так, ладно. Кстати, если мы набираем каким-то чудом образом 5000 лайков под этим роликом, я делаю стримы каждый раз, когда буду открывать кейсы в КС. Ну, именно для записи видео. Поэтому, ребят, 5к лайков, да, я не буду забирать назад свое обещание. 5к лайков, как только наберем, даже под этим роликом буду постоянно стримить. Но оно того заслуживает. Контент 70 рублей стоит. Ой, кстати, неплохо, по 90. Last case. Че в позерло откроем? Прикинь, сейчас перчи. Я постоянно говорил нож, ну но да, тут перчи, извиняюсь. Ну, поехали. Поза орла? давай. Пожалуйста. Не зря же рубашечку-то надел. Кстати, в тай купил, в ВК многие видели, оценили, спасибо. Ну, еще один по 90, пойдет. Пойдет. Слушай, а мы сможем контракт, например, из вот, это, из вот этих по 90 слепить? Давай, я реально, я просто, ты видишь, да, я оттягиваю этот момент просто максимально. А, так, что у нас есть из интересного? Ничего. Ну, в целом... Ладно, давай позасовываем сюда все это дело. Эмочки я не хочу тут юзать. Ну, видимо, придется. еще три скина надо. Так, а что может выпустить, я забыл? Авапка, ладно, давай попробуем. Эмки, конечно. Ну, ладно, в принципе, так. Еще, еще один скин, да? Еще один скин, ну, поехали. Можно было золотой кирпич, но нет. Ну, тут понятно, что выпадет с одной коллекции, да. Срави голова голову, полевых. И аваппа, все после полевых. Ну, что, мужики? Подошли мы к самому интересному, пожалуй, на сегодня. Поехали, картельчики, цель найдена, цель не найдена, океанские пены туда же Есть 5-7, но нет, но нет, сорви голова, кстати, все после полевых, блин А Что мы еще можем накинуть? Голд стандарт и удар молнии попробовать, ну то смех Двойственность после полевых, у нас а, 100% вероятность на скин прямо с завода, если что так, держу просто в курсе. Смотри, картельчики прямо с завода. Цель найдена прям, немного поношена, кстати. Остальное прямо с завода. То есть нам выпадает скин прямо с завода. Давай смотрим, чтобы из этой коллекции, главное, не карп. Мужики, лайк, подписка на этот канал. Тут будет много такого контента. И реально, вот что хочу сказать. Еще раз напоследок, да, перед смертью не надышишься. Спасибо Вилдропу, ребят. Это реально вот такой сайт. Серьезно. Выдает вся история. Кей за 10 мультов. Кей за лям. Ссылочка в прикрепе. Просто перейдите, прокрутите барабан. Чтобы они еще у меня дальше продолжали брать вот такие интеграции. Потому что контента будет много и он очень дорогой. И с вас, конечно, по лайку. Переход на Вилдроп лайк. Вот оплата за этот ролик. мне больше ничего не надо. Вилдроп. Команда Вилдроп. Огромное спасибо и привет менеджеру, который договорился со мной на такую сумму. Большое вам спасибо за поддержку моих видеороликов. Надеюсь, это будет успешно заход. Что, погнали? Поза орла. Все, готово. Я глаза закрою, мужики. Три. Два. Перед смертью не надо один. Я не вижу. Я снимаю, мужики, наушники. Запись главная идет. Было бы мемно, если бы это была пауза. Я встану. Я не вижу, если что. Покажу вот так чуть-чуть, знаешь, оттягивай этот момент. Давай. Десять процентов. Будет... Я, я, кстати, не видел. Будет обидно, если... Там, по-моему, не оно, я так, краем глаза чуть-чуть увидел. Будет обидно, если будет Браво и Золотой Карп. Просто, пожалуйста. Один контракт. Лайки стоят, подписка стоит, колокольчик стоит. А у меня... Так, а, вы не видите, да? Я подниму, я не вижу. Вы видите? Вы видите, я нет, блин! Никогда так не было страшно Кон Контракт на 55к Я сделаю вот так Ничего Ничего страшного Все впереди Блин это 2000 рублей. Ну сейчас сказать? Ну, ну вот серьезно, а что? А что говорить? Типа я не знаю. Я хочу еще один, конечно, сделать, но. Просто не писать все то, что мне сейчас на душе лежит. Мне нужно еще 4 скина. Ну нет, это жестко. Всем огромное спасибо за просмотр этого ролика. Вот был предыдущий контракт. Давай мы попробуем один змеиную куз долбануть. Ради интереса. Кстати, вот на вилдропе откройте, такого не будет. Просто 50к в пустую. 55к, 70к еще на кейс. Нож. <coughs> Нет. Нет, спасибо за просмотр. Я, я честно не буду показывать, но я безумно расстроен. Я просто у меня... Ну, нет настроения вообще. <с> Всем <с> просто... Второй раз. Второй раз. Ладно, все, все впереди, мужики. Давайте, пожалуйста, 5000 лайков. Просто под этим роликом. Всем пока. Блин. Всем пока.